Всем привет, ребят Мы опять с Женьком Опять очередную тестовую прошивку откатываем Ну как откатываем Там практически уже все, как и в прежней Ну как вы там говорили, какие-то зависания оборотов У кого-то есть э, Не знаю, что за зависание Потому что ну у нас, вот сколько Женя катается У нее не было никогда Здесь я еще... Э, ее сделал и ну там много переработок таких мелочковки но которые очень сильно сказываются на комфорте езды именно именно комфорт динамика как бы при этом вообще никак не пострадала может даже и лучше стало хреново знает потому что телеметрии надо мерить ну, сейчас у нас не погода, погоды причем творит -то, я и погода у нас как бы не очень да, испортилась, сегодня там что-то 11 градусов или 12, и дождик фигачит, вот и, не знаю, мы тут круг прокатились, по городу в пробках, кстати поторчали, вообще идеально не, я не видел никаких проблем зависания оборотов у нас тоже нету то есть, ну, я, по крайней мере не замечал ни разу я немножко сделал поплавнее, фу, поплавнее порезче это чтобы падали обороты но они в принципе падают неплохо по мне, так. они не должны валиться вот так вот, прям как на стандартной прошивке так бабах, иначе дерганая просто машина получится при отпускании газа и э, при всех остальных там э, ситуациях вот тут фиг разгонишься и динамично очень и главное равномерно но Я, по крайней мере, не знаю, может быть, что-то там с машинами не так. Мне надо какую-то такую вот машинку. Именно в Питере. Почему-то из других городов все только об этом говорят. Именно в Питере, у кого такая же проблема. Не знаю, если у кого-то она есть, откликнитесь. Именно на моей прошивке. Никакая там сторонняя, не знаю, все остальное меня интересует. То мне просто интересно посмотреть, что это вообще происходит и почему. Потому что на большинстве прошитых, которые как бы уже дофига зашил, там ну, не было проблем. У Женька тоже не было ни разу. То есть, ну, У меня ничего не видно. Да. В пробках мы, я говорю, стояли. У нас на Светлановской площади еще на подъем там вообще идеально. Все. При троганях провала нету, при торможении тоже никаких провалов. На вот этой крайней прошивке, как многие заметили, переключение передач стало какой-то мягче. Потому что ну, Там моменты неким образом падают Не, не так, как а, на стандартной И включение более равномерно ну, То есть проще попасть в передачу И легче Даже рычаг заходит Как таковой Ну, причем это я никого не просил узнать Именно, а и ребята сами говорили Что прошивая вот приехал Понежнее становится Да, приехал человек просто на прошивку впервые я его зашил, он сказал сразу блин, Говорит, переключаться легче ну и это же хорошо как раз ну да, комфортно. да и комфортнее все по оборотам тоже нормально на холостом естественно когда вы там ужимаете сцепление там обороты повышаются вот сейчас они понизились 750 вот женька вы нажал все они повысились как положено все все работает. Может быть у кого-то кнопки сцепления не работают. То есть вот этот момент надо проверить. На, ну, на 1.8, по идее, должно повышаться обороты, когда вы выжимаете сцепление. При нажатии тормоза должно, соответственно, падать блин, резко, потому что он там сильнее закрывает дроссель, чтобы обеспечить вакуум в ресивере, и чтобы более эффективно вакуумный усилитель работал. Не знаю, я, конечно, еще посмотрю, что там можно сделать, но мы уже тут практически шлифуем прошивочку. Потом еще будем выкатывать смесь, надо обязательно перекатать заново будет э, поправки. И уже что-то близкое к финалу будет у нас много времени. Финал я не знаю, я сразу же всем говорю. Не надо меня долбить э, и представителей по поводу того, что вышел финал. Залейте мне вот эту тестовую прошивку. Кто-то звонит, пишет, залейте мне вот этот финал, который вышел. У нас ничего не выходило с э, января. Последнее было в январе, больше ничего не выходило. Испытателей прошивки у нас достаточно. Если мы каждого будем на испытания прошивать, то в принципе я только прошивками и буду заниматься, не буду заниматься самой прошивкой как таковой. Просто буду ходить все мыши. Мне это как бы тоже нафиг не надо, и, и вам это тоже не нужно. Поэтому лучше подождите, я все опишу, когда и чего э, выходит. И еще одна огромная просьба. Не надо мне писать по поводу представителей. Есть какой-то в, там в городе в таком-то представителе, или вот в этаком. Весь список у меня в э, группе ВКонтакте он лежит. Все представители расписаны. Если у вашего города там, или ближайшего региона нету, блин, значит их нету. Блин, и не появится. Блин. И если появятся, они там добавятся просто в списки. Просто так там ничего не, не, никогда не появляется. То есть список всегда обновляется с ростом, соответственно, представителей. Поэтому ну не надо, блин, ни писать, ни мне. Я даже не буду отвечать на эти вопросы. Просто буду игнорировать, потому что все уже описано 20 раз. И что-то еще хотелось сказать по поводу всяких там диагностик ремонтов именно мне не надо опять же ни звонить ни писать я не занимаюсь ни диагностикой ни ремонтами мне это не интересно если что-то у вас не так едьте в сервис там сделают я могу этим заняться мне во-первых негде заниматься во-вторых мне это не интересно просто я вот из сфере проработал черная сколько и в принципе это как для меня это уже прошлое ну пройденный этап как таковой Названивают все Ланька, мы еще покатаем Я думаю что надо закругляться уже видео В принципе и так длинное получилось э -э Опять же ходим под видео Ссылочки драйв контакт у меня И э -э соответственно подписываемся Колокольчики жмем и все остальное Ну и смотрим другие видосы которые были сняты Так что в общем всем пока и до новых встреч